Народные приметы для рыболова. Лучше клюет в пасмурную погоду, даже если моросит небольшой дождь. В жаркие дни лучше ловить рано утром и вечером, когда заходит солнце. При резком повышении и понижении температуры воды клев обычно ухудшается, а вот постепенное повышение температуры воды до нормального уровня обеспечивает наилучший клев. Если уровень воды низкий, то обычно является причиной плохого клева, так как вода в это время прозрачна и подвержена резким колебаниям температуры. При резком и большом повышении уровня воды поклевка слабая, так как рыба вынуждена часто менять место пребывания. При резком понижении уровня клев также ухудшается. Самое лучшее время ловли – постепенное повышение уровня воды после засухи. Будет сухо и ясно если, с раннего утра летом безветренно и прохладно, а после воздух нагревается солнечными лучами и поднимается слабый ветер восточного пути, который усилится в полдень и стихнет к вечеру. Утром появляются медленно движущиеся рваные кучевые облака, а небо между ними голубое и глубокое. Днем по небу плавают перистые облака, которые к вечеру уходят. При закате солнца цвет неба золотистый или бледно розовый. Ночью овраги и низины, заросшие кустарниками, покрыты туманом. Ночью холодно, а на утро трава покрыта росой, но с восходом солнца она испаряется. Температура воздуха после появления солнца повышается даже за полудня, а затем постепенно снижается к утру следующего дня. Дым от костра поднимается прямо вверх, угли в костре быстро покрываются золой, а машкара вечером вьется столбом. Стрижи летают высоко в небе, громко кричат лягушки, всю ночь поет соловей. Пчелы отправляются за взятком рано утром. Радуга после дождя быстро исчезает. Паук усиленно плетет сеть. Чайки садятся на воду. Рыба с обеда и до вечера выпрыгивает из воды. Видимые вдали предметы закрыты дымкой. Круг солнца на закате, и показывающаяся в этот же момент луна, приобретают аномальную форму. Близится не ненастье если, безоблачная, сухая погода резко меняется на облачную и снижается температура воздуха. Ветер резко сменяет направление, ночью усиливается или днем в жару при переменной облачности стихает, а после со стороны движущихся облаков налетает с огромной силой. При примерно при одинаковой температуре воздуха в ночное и дневное время, ночью становится влажно и душно, небо затягивается полупрозрачной пеленой облаков. Вокруг солнца появляются радужные круги. На траве нет росы, ветер резко меняет направление. Дым костра стелется по земле и угли в нем тлеют ярко. Стрижи проносятся над самой водой. Надсадно каркают вороны, притихли и попрятались почти все птицы. Хором квакают лягушки. Рыба прекращает клев. Растения закрывают цветки, чтобы уберечь пыльцу от влаги. Радуга после дождя стоит долго. Ожидается дождь с грозой, если ветер к ночи усиливается. В воздухе парит и становится душно. Утренняя заря багрово-красная. Стрижи летают низко над водой. Воробьи днем нахохлились. Много насекомые. Халятят к костру, а комары и мошки очень агрессивны. Пчелы летают вблизи ульев. Все цветы сильно пахнут. Сом, вьюн и голец, обычно спокойно лежащие на дне водоема, поднимаются к поверхности и плещутся.